Вчера, 21 марта, Госдума в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Да, и поговорим мы об этом с нашей гостьей, финансовым экспертом и юристом Еленой Феоктистовой. Елена, доброе-доброе утро. Доброе утро. Какое целосочетание вот это, ну приятное, ипотечные каникулы. Вот насколько долгими могут быть эти каникулы? В настоящий момент закон уже принят в первом чтении, и каникулы, которые там рассматриваются, составляют полгода. Естественно, заявлять их можно, если у вас есть определенные условия. Вот кто может отправиться на да. эти каникулы? Первое, это индивидуальные предприниматели или физические лица, которые Для работают по нами. Если это единственное жилье ваше, то есть если вы покупаете уже вторую квартиру или являетесь собственником еще какого-то жилого помещения, то, к сожалению, не предоставят. А если вы приобретаете именно для жизни, а не в коммерческих целях, например, вы живете с родителями, и вроде как вы собственник, но эту квартиру вы планируете в коммерческих целях, то тоже вам могут отказать. А, еще момент, то что каникулы предоставляются исключительно при каких-то трудных жизненных обстоятельствах. А поясните нам, что? Что подразумевается в данном случае под трудными? Если, к примеру, вы получили какую-то травму и два месяца находились на лечении, соответственно, не смогли выполнять свои трудовые обязанности, и у вас произошло автоматическое падение по доходам, если у вас уже признанная группа инвалидности вот, непосредственно в процессе заключения договора случилось так что вас признали инвалидом, или вам назначили экспертизу на первую и вторую группу инвалидности. Если вы состоите на бирже труда и числитесь в поиске нуждающегося в работе и не можете никак найти. Но, и, конечно же, тут получается, что на сегодняшний момент еще будут носиться соправки и гарантировать, что этот список будет еще пополняться, я пока не могу. А вот какой алгоритм действий, если человек попал в эту трудную ситуацию, что ему нужно делать? Куда mm -hmm. обращаться? Вот mm -hmm. Давайте прямо поясним. А, ну, представим, что мы или остались без работы, и, тогда мы становимся на бирже труда. Да, или заболели, или у нас сократился доход на 30% от предыдущего периода. Причем закон пока, вот проект, говорит о том, что доход может сократиться как у меня, так и у моего супруга. И вот это случилось. Мы пишем заявление в простой письменной форме кредитору, и указываем, взять... да, верно, банк, и указываем, что мы хотим взять, совершенно верно, непосредственно в банке, и указываем, что мы хотим воспользоваться вот этим правом льготного периода а, на срок, который мы указываем, но не более полугода. Угу. И дальше мы выбираем, то ли мы хотим уменьшить сумму ежемесячного платежа и просим, соответственно, сделать... Но это счет будущих погашений уменьшить. Мы просто сейчас вот на этот период угу. хотим уменьшить. На да, полгода. То есть на полгода, да. А сейчас я расскажу, как там заявление угу. будет приниматься и когда оно вступля... вступает, то есть начинает действовать. А я там пишу, предположим, хочу уменьшить сумму платежа. Угу. Или же хочу, чтобы вообще приостановились выплаты угу. по ипотеке, пока закон, вот проект это предусматривает. Так а вот для банков это обязательное? Мером. может ли банк отказать? Например? И все банки вообще согласятся на это все? А закон поэтому и принят, что мера будет являться обязательной. Mm -hmm. Если мы соблюдаем все условия, вот эти формальности, что у нас приложены документы, доказательства нашей тяжелой жизненной ситуации. Но то... банк может же говорить, не хватает такой справочки, секой справочки, и как бы этот момент отодвигать. Вот что в этом случае идет? Препятствие Конечно. А Не исключено, конечно. Но по факту список исчерпывающий, то есть если вы доказываете свою безработную или доказываете то, что у вас произошло падение по доходам, предоставив все документы, банк обязан это принять. Если Я думаю, что как раз-таки будут еще правки, и скорее всего здесь будет м -м, стандартно решаться, если будет банк отказывать, то, наверное, можно будет обжаловать эти решения уже в вышестоящие органы. А вот после каникул а, по обычному графику возобновляются платежи. Не будет ли переплат каких-то? Вот наверное, да, да, потом раз, не платил, не платил, потом в два раза больше, вот по истечении полугодичного срока. А, ну, переплат как таковой не будет, просто этот срок будет отодвинут на. На больше. то на есть если вы, да, просто да, договор, договор да. кредитования же получается был заключен ранее до принятия закона mm -hmm. вот, вот как, а, вот как так. раз таки этот момент и пытаются тоже решить законодатели чтобы вот этот закон и распространялся и на предшествующие договоры которые были заключены людьми чтобы это не ограничивалось только людьми которые вот возьмут ипотеку прямо сейчас после вступления его в силу а напомним то есть начинается все с этого сволеизъявления, нужно прийти в банк и написать это заявление. Просто да, заявление смешно. в письменной форме. Да. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Елена Феоктистова, финансовый эксперт, юрист. финансовый юрист. Спасибо большое, что пришли, рассказали очень интересная важная тема. Я уверен, многие обязательно ей воспользуются.